Сегодня мы стоим на пороге замечательной школы. Школы, построенной по новому проекту. Здесь замечательный бассейн, три спортивных зала. Зал для проведения торжественных мероприятий. Столовая на 300 посадочных мест. К слову сказать, по поручению президента Российской Федерации с 1 сентября 2020 года, с сегодняшнего дня, абсолютно все ученики младших классов на территории всей страны, в том числе у нас в Курской области, будут получать бесплатное горячее питание. Сейчас вот возникло предложение, и мы выйдем с законодательной инициативой в Государственную Думу о том, чтобы учащимся среди специальных учебных заведений тоже были даны льготы при зачислении в это учебное заведение инвалидам, детям сиротам как вузы.